Приветствую всех любителей видеоигр. Так, сейчас я кнопочки вспомню. На самом деле забыл, что где нажимать. Так, стоп. Это мы забираем. Так, почему бы еще можно? Заповедь я уже читал. Прокачиваем корону. Потому что если наступит новый день, по-моему, можно будет еще раз это сделать. Так. Поехали. Труд и поклонение. Блаженный отдых или упорный труд. Радость служения. Вы можете провести в храме ритуал, после которого ваш последователь будет трудиться двое суток, не чувствуя усталость. Вы можете провести в храме ритуал объявить праздничный день. Последователи освобождаются от работы на один день, а вера увеличится на 80 единиц. Если так подумать, у меня вера в принципе не падает, но еще неизвестно, что будет дальше. Да, как бы. Когда появятся новые противники, новые враги и так далее и тому подобное. Поэтому я считаю, что лучше пусть они один день отдохнут от всех работ. Но у нас повысится вера. Это на случай краха, катастрофы. Да, как... Так-то, в принципе, веру несложно подавать. Но все равно. Отлично. Это чисто для веры. Ну и они все довольны. Осталось. Теперь ритуал, какие у нас есть а, Отлично, мы можем Вознесение сделать Пир ладно Возвести постройки мгновенно О, еще чуть-чуть и можно будет кровавый дар сделать Так, сначала давайте Возвесим какого-нибудь старичка У нас есть какие старички? Прям старые-старые 53 года Джулти, 53 года Она скоро совсем состарится Да, приносим ее в жертву достаточно молодо выглядит но ничего страшного так просто печально но все-таки довольный типа бля, бля так заповеди ну в принципе их показывать как у смысл отлично погнали дальше вот это мы забираем так вот на самом деле дерево бы нам побольше, но у нас есть трава, поэтому не страшно. А, еще на самом деле надо... Тюрьма? А, да? Да, да пусть там, Мясо собираю так, потому что съедают пчелы, всегда какие-то проблемы, блядь. Так, здесь собрать ничего, здесь можно собрать. Так, здесь слитки, пусть делаются. не просто нам пригодятся еще золота нету. Но мы будем держаться как можно. Все. В принципе, что еще? Семена закинем. Отлично. Наступил новый день. А теперь на самом деле надо сразу молитву произвести, потому что я не знаю, сколько я буду гулять. Так, проповедь. Полезная штука помогает прокачать наши способности. Естественно. Жалко, вот это немножко как-нибудь ускорить нельзя. Потому что это как-то достаточно долго происходит для себя будет обидно Обидно 93 реально обидно Так, ну все, корону мы произвести не можем Зато можно получить 26 золота Что очень полезно в целом Так а... Плюс 7 доверия Надо прокачать уровень Отлично Нам даст просто веру И это очень хорошо Так, кому еще дать? О, тебе-тебе мы сейчас, в принципе, не устану, я стараюсь именно качать наше поселение. Чем сильнее поселение, тем сильнее я, что логично, да? Но и сюжет тоже очень важен. Давайте послушаем что он хочет. Атрей, все еще притворяется, будто пытается, вам нужно принять меры. Шпионы должны сидеть в тюрьме. Бля. Ну ладно, Атрей пойдет в тюрьму, но чуть попозже. Но ненадолго, мы учиться заключим в тюрьму и сразу же выпустим. Поэтому, блядь, да ну как Атрей может там не повиноваться? принципе, он, блядь. Никаких погрешностей не совершает. У них просто плохие взаимоотношения Или арт Я что-то не понял, подожди. Перевоспитать. Все. Теперь он перевоспитан, и его можно отпустить. Выпустить. Все отлично. Так, личная просьба убедиться, что атре сядет кто то еще раз подожди отрей а, да реально трей. так а ты кто там а ты тартен хорошо так а где трей а вот он здесь трудится трутится блядь, не покладая рук ну что я тебе могу сказать заключить в тюрьму даже не за это за что блять так перевоспитать нельзя выпустить но у него просто все нормально чисто чисто ради квеста блядь. так а кто мне дал где ты дал? Блядь, акулка акулка нет бедная акулка ну ладно так а... 3 где-то где-то здесь наверное в пути лица работает да вот вижу отлично Шаламба, дай, спасибо дай, что дай. храните наш покой кстати, перестали давать частицы камешков, забейте. А значит, у меня, походу, все на максималку. Блин, так веру теперь долго собирать, капец. На самом деле, хотел приготовить, знаете что? Вот это, да? А, смертоносная еда. Ну да, я хотел приготовить еду, которая имеет часть... Части... Наших последователей. Так... Отлично, готовим. Ик-выкнут, на, отлично. Красота. Так, все, пусть кушают. А, потом мы открыли новую локацию в прошлом видео. Вот, грибной грот. Отлично. Сид стал жестким и непредсказуемым. Чем это грозит нам? Давайте заглянем. Приветствую. Что? Ты спрашиваешь, кто я? Содзо? Кто же еще Исследователь грибов и их спор. Можно сказать, профессиональный спорщик. Э, это я шучу. -шу -шу -шу. Так что, грибы, грибы. Я специалист по грибам. Постоянно ищу новые. Мне всегда нужны новые. Ты можешь приносить их мне, да? Да. Я не доверяю своим последователям. Они лгут, они крадут, они распространяют обо мне лживые сплетни. Я это точно знаю. Я сделаю все что угодно. Я буду молиться у твоего алтаря. Я буду служить тебе. Я оторву тебе голову. Прошу прощения, я покажу тебе, как применить силу грибов, воздействовать на хрупкое создание твоих последователей. Тебе не придется обращать эту силу против меня. Не, не, я добровольно пойду за тобой. Приноси мне грибы, и я буду делать все, что ты прикажешь. Отправляйся в земноводье ищи грибы. Возможно, раньше они прятались от твоего взгляда, но присмотрись получше, и ты их увидишь. Надо ему 10 грибов. Так, я в принципе у него ничего не сломаю, ничего не могу сделать. Так, ну все, теперь мы будем видеть грибы Карты, карты, карты У него можно покупать карты Перед тобой редкие укажения найдены. 1 Мы продаем их, а на выручку покупаем грибы Нам нужны грибы и больше грибов Ходят слухи, что один из епископов Древней Веры умер Мне казалось, они бессмертны постарался я Так, отлично Теперь надо зайти сюда Сейчас поймете, зачем на самом деле, это отнимает много времени, но так надо. 15 вер, нам надо собрать собрать. Они что, зря молятся, что ли? Повинуются, там все такое. Все-все-все-все-все. Так, теперь сюда. А? 15 веры, да, да. По сравнению, конечно, с тем, что имею я, это хуйня. То есть, грубо говоря, я зашел сюда. Сороковник, он собрал. Надо, кстати, еще еды приготовить, потому что они скоро быстро начнут голодать. Ой, давляй Так, что еще? О! Так, последователь заболевает Последователь проникается вам доверием с вероятностью и Инакомыслящие последователь заболевается Доканомысля с вероятностью вера минус 20, жирное мясо последователь. Давайте приготовим одно Пусть будет Все ради достижения цели Так, иди-ка спать Все, поешь и спать Сейчас вера на двадцатку упадет Ну ничего страшного Так, это купить последовательно. Ну там семена купить Но в принципе все, идем дальше У нас всего полчаса осталось Надо еще столько всего успеть Так, обычный меч, хорошо Ну и фаерпульчики Отлично, пойдем Так, грибы, грибы. Вот сказал быть внимательнее, чтобы находить грибы. Да, это уже, конечно, на самом деле, как бы такая вещь. Как я понимаю, нужны большие грибы. Я не могу через камень перепрыгнуть Так. Знаете, что я не понимаю? Мне кажется, я зря. Вот у меня есть только 9 плиток. Да? 9. А там еще прокачивать и прокачивать как как вы видели, да? То есть, мне кажется, не нужно было задумываться прежде, чем качать, то есть, что нельзя все, все прокачать нельзя. На самом деле, будет обидно, если это правда, А как бы там взламывать игру или еще что-то, чтобы посмотреть на все, не очень хочется. Не, ну если мы ее пройдем, то в принципе, при новом прохождении, можно будет ломануть, но четыре типа, в целом, ну можно попробовать, по крайней мере, это сделать. Но, естественно, она не обещать. У, -у, у а выстрелки нормально Так но наносит Вижу грибы, отлично ну, Кстати, грибы реально стали чаще попадаться Или мне кажется У нас уже три дурманища гриба Посмотрим, что он нам даст на самом деле за грибы Тихо Отлично Блять, я хотел нажать уклонение Он почему то не нажал, вот, прикиньте. И такое было... Это карта в колоду или карта сейчас Вы можете нанести критический удар Это сейчас хорошо. Так, все, здесь грибов больше нет Но листва мне тоже нужно Мне так нравится, как он говорит Вороги получают 2 единицы Когда у вас остается, вы получаете полсердечка Полсердечка интересно. Блин, он так <класс> Он так классно говорит Не знаю, мне нравится именно то, как Его там озвучили, да Как он в целом разговаривает Так, было, но ну нормально Блин, грибы, по курону тонует. И грибы, по-моему, реально стали чаще попадаться. Может, просто не так повезло в целом. Но это хорошо. Так, отлично. Сейчас будет? А, точно, мы же по локации. Так, вот здесь вот неизвестно, но вот здесь вот у нас, у нас будет верующий, поэтому. Мы пойдем. А, мы можем сюда пойти. Пойдем сюда. Мы там сердечко просто можем потерять. Поэтому просто пойдем сюда. Отлично, камешек. Сколько грибов уже? 7. Отлично, мы даже, похоже, в этой серии к нему заглянем, прикиньте. То есть в прошлой серии я так долго копил, и в целом, все это дело. Ушел нормально. Как Тихо. и в спину крысу урон крыс урон, я не знаю просто какую еще назвать, просто это реально машины урон, блять 8 из еще грибов, ом, сейчас будет 9, отлично просто там так, проход только вправо, пойдем тихо, пацаната, на очередь, блядь. ну ладно, это правда, не, не столь страшно крыс урон сработал, или это был крит, ну в принципе не важно, крыс урон 20 больше урана включать сердечко Жизни это полезная штука Конечно, понимаю, можно было и урон прокачать Так, мы все, мы в этой серии уже идем к нему Классно, офигенно Кстати, 25 камней каких-то надо насобирать Правда, все это? не очень понимаю Каких-то надо камней насобирать Блять, крипы вообще нормально валят да я тебя сейчас зарублю, сука. Мы изгнали алую корону совсем недавно, не более тысячи лет назад. Она оказывала притворное влияние на умы. Она распространяла ересь и разрушала старую веру. Воздание за этот тяжелейший из грехов должно быть медленным и мучительным. Алчность и чистолюбие взяли на дни верх. И она осмелилась пролить божественную кровь. Я не зря прокачал веру. Вот этот вот ритуал с верой. Потому что видите, что он делает? Он каждый раз моих последователей карает в плане того, что нагнетает их. То еду отнимает, то еще что-нибудь. Хар, Младший из пятерых злочастных леший утратил глаза. Вспыльчивая хикат, осталась перерезанным горлом. Трусливый каламар лишился обоих ушей. Шамура, некогда мудрейший из пятерых, ушел с расколотым черепом. Не видь зла, не говори о зле, не слышала. Не думай о зле. Такие заповеди оставил тот, кто ждет. Хм, не говори зла, не слышишь зла и так далее. Возможно, возможно. Он не хотел карать последователей в плане казней. А... И так далее. Ну, посмотрим. На самом деле, вот то, что он сейчас сказал, меня не очень верует. Да, как бы. Я не верю. Он мне так, он мне так говорил. Просто, к сожалению, это не записалось в ролике. Я не знал, что он начнет с вами говорить Хотелось немножко, как бы, подускорить ваш вариант просмотра. Я, по-моему, говорю о серии. Хотя, не факт. Может, и не говорил, но сейчас скажу в любом случае. О том, что ты можешь делать со своими последователями все, что хочешь. Это твоя опасность. Но не забываем, все, что ты хочешь, это как тоже как посмотреть. А, я насчет чего? А, блядь, и как? М -м -м, какой тут уровень? Десятый. А у тебя? Одиннадцатый. Ну, ладно, возьмем. Но мне, конечно, в принципе... Блядь, три снаряда за раз мне нравится. Если честно, когда близко к врагу подходишь... Удобнее наносить урон. Либо наоборот. Так, ага. Он против веры будет у нас. Меня окружают глупцы, которые не признают мою гениальность Надеюсь, ты отличаешься от них. Признай свою ничтожность. Преклонись перед моим умом, и я присоединюсь к тебе. Ну уж нет. Тогда просьте мои глаз. Я не собираюсь тратить на тебя время. Я не собираюсь ни перед кем преклоняться. Это ты должен был придать не хочешь пошел на все просто буду я еще поклоняться не если он блядь, придумал бля я тебя порубил ну ладно хорошо Ну, может нет преклоняться я не буду мне нужны последователи но блядь, ради этого нет это я просто найду те кто захочет а ты сгниешь здесь просто и все Блять, они уклонятся у меня, прикиньте, я только сейчас это заметил Он реально уклонился, он сделал кувырок Пусть и медленный, и долгий, но он сделал его Блять, столько грибов насобирал, собирал, пиздец Уже 11, охрененно Это хорошо Ай, блять, знаете, кстати, почему меч тоже хорош Стрелы хоть и наносит, как бы тройный урон на зону О, у него меч маленький, короче посмотрим подождите так легкий нож так такой же у него просто ускорение и меньше кстати мы возьмем меч вот этот о путь покороче в целом но у него скорость атаки побольше но урон такой же так, так минус один отлично у меня вас хиливают. Я, кстати, еще ни разу сейчас урона не получил С тех сердечек, которые я получил Вот это круто Я считаю, это классно Так, вытащить карту 2 Вы можете получить при убийстве Или вы можете найти более ценные награды в сундуках На данный момент это, к сожалению, важнее, чем получить сердечко У нас и так много сейчас жизнь. То есть их, их, если что, можно будет подхилить Жизнь А, не со всех грибов, кстати, падают грибы, которые я убиваю Блять, обидно Тихо, тихо, тихо, тихо, нефтенава вот тут эта самая. Ладно, О, пол пол не спрашивай. Нефтенавы. блять, я что только что уклонение нажал. Что-то сейчас произошло, как-то не помню. Почему я еще урона-то получил? Ну, более ценная награда нам реально нужна. А травой собираю, потому что там для поклонения, чтобы лучше поклонялась, нужна трава. зэ у нас, кстати, будет, походу, новый последователь. Лови, Ух ты. А вот это не Для босса. кстати, классно. Тихо, тихо, тихо. Я сейчас босса выигрываю. Левый, Все. А, помешал, а, нет, не помешал Не помешал Вот видите, на самом деле, вот и вот В плане их последовательности Мне не нравится, что они делают Из uh, своих последователей демо Я бы, в принципе, бы Может быть и хотел бы Попробовал, попробовал, это не факт, что я это буду использовать Так это, если честно Так, а куда мне? У меня тут просто два направления А, это я сверху пришел, все, понял, принял Так Блять, 10 минут я потратил, да, на прохождение Блять, мы, ну, в принципе, походу до босса можем дойти. Если я не буду хувничать. И победили Босса, Единственное, мы пропустили этого беженца. Но, ну, блять, я не мог его взять. Я не мог. Да, я понимаю, его можно переучить. Но я не мог перед ним пукать, просто, блядь, совесть не позволял. Ща-ща-ща-ща-ща, пацаны. Ща-ща. Ща-ща. Мои бедные пацаны голодают, блять, надо быстро готовить еду. Мои бедные пацаны голодают. Я должен был сейчас их накормить, потому что у меня даже один чувак заболел. У меня кто-то заболел. У меня кто-то заболел? Так, ладно, сначала пусть они все поедят. Примерно. Так... Теперь можно что-нибудь прокачать. Лечебница 2, место, где гораздо быстрее проходит лечение заболевания последователей. Туалет 2 уровня, помещение с большой вместительностью, где может поместиться могут облегчить комфортные обстановки. Так, а мне... О, кстати, вот это надо будет мне прокачать, но на это пока похуй. Святилище место, где последователи могут превращать материалы. А, повышает их количество. Хорошо. Домик миссионера. Это на задание отправлять. Мне не очень понравились эти задания. А вот, кстати, круг призыву демона. Место, где можно вселить духа демона в одного из последователей, чтобы взять его с собой в поход. Так, простые украшения нас не интересуют. Нам нужно что-то именно прокачивать. Вот ярко очищающее пламя, который позволяет получать больше преданности. Нам пока и первого уровня достаточно. Лечебница. Так себе второго уровня. Так, тотем. Перед ускорением созревания урожая, всех участков земли в радиусе действия медленно накапливают преданность. Это, в принципе, тоже не очень классно. Пугал с ловушкой классно. Компостная яма. Снорожение, где можно перерабатывать траву в удобрение. Так, ну на самом деле, как призывы демона, придется прокачивать. О, блядь. Набор жутких предметов из костей ваших врагов. Некоторые из них при созерцании усиливают веру последователей. Классная штука. Но, но, да... Но сначала тогда лесопилка и каменоломни Они просто будут больше и дольше Бывает нам дерево и камень, если вдруг он Понадобится, это очень важно Еще у нас осталось каменолом... каменоломню открыть И все будет круто Так, кто у нас заболел? За... Ох ты, блядь, что происходит? Что происходит, блядь? Что, что тут произошло? А где заболевший? Не понял Каменоломня. каменоломня сломалась Так да, что ты с ним разговариваешь Если мне надо, да блять Уйди отсюда Прибраться здесь Стоп, а где правда заболевший Что-то я как-то это самый, Ну ни хрена не понял Два хотят спать а, Или два спят А, вот Заболевший Разбудить Так Отправить лечиться. А что ты здесь лечишься, блядь? У меня, блядь, там это самое есть, как она называется? Лечебница, блядь. Не понял ни хрена. О, сакет, отлично. А, ага, все, хорошо. А, 15 этих надо. Листвинок. И он сразу же вылечивается. Отлично, хорошо. 15 камелей, во. О. Так, а грибочки, подождите. блять, а что произошло? Схуяли. Так, дурманищий гриб. Отлично. То есть я один сажаю и получаю четыре. блять. давайте-ка раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Так, теперь надо еще камели вот здесь закинуть. И вот так все. Так, отлично. Сейчас они там лягут спать, все выспятся, все такое там подобное. Вера, посмотрите, как у меня упала Вера. Ну, что? Что вы думаете? Ой, кстати, да. Так, пойдем со мной. Запар. Когда кто-то заболевает, вы получите свер, когда посетитель заболевает, посетитель получает уровни на 15 процентов быстрее. <звы> так, единственное самое главное, что у меня нету злодеев, которые пытаются переправить мою веру. Ты будешь молиться. Так, ну сейчас ты будешь спать, по Так, пока новый день кстати, не начался, надо заповедь провернуть. Отлично. Так, а, ну естественно. А, это я пока не могу, да, священное оружие открыть. Исход уровень оружия получаем в начале каждой игры. Повышается. Отлично. А, кстати, не зря я сейчас только что забрал последователя. Сейчас получу больше веры, потому что я забрал последователя обучившегося. И место для него, кстати, освободилось. Почему? Потому что это самое... Смотрите, у меня есть сейчас 9. 9 верх, да? Как бы... Блять, я не смогу все прокачать. Пропитание. Внушайте им почтение к хлебоносущим. Проповедайте ценность земных благ. Объясните им, что значит истинное послушание. Блять, ну давай имущество, ладно. Блять, ну как-то плохо. Единая молитва. Материализм. Все последователи получают особенность материализма. Прирост веры после возвышения улучшенных помещений для сна увеличивается. Для последователей а, ложные идолы. Все последователи получают особенность ложный идол. Прирост веры после установки украшений увеличивается. блять мне нравится, материализм похуй, а вот ложные идолы класс Полезная штука, потому что когда уже... Я все постройки заранее вывесил уже. То есть, их некуда прокачивать. Я их сначала первый, я они строят сразу же второй и сразу же третий, если это возможно. Да, как бы, естественно. Если это возможно. Так, отлично. У нас есть материализм и сразу же ритуал. Сразу же кровавый дар. Где-то у нас тут старичок должен быть. Я только что видел, где-то тут... О, старенькая акулка ходит, бля. Так, 47, 45, 46 лет. 40, 47, блядь. Так, 29, 32, 31, 33. 73 года, он ебать старый и еще хуярит, хуярит как не в себя, чтобы вы понимали. Самый старый, кто здесь есть, блядь, я его буду воскрешать, а Трей, блядь, я буду его воскрешать каждый раз, воскрешать, воскрешать, воскрешать. Вот, вот это я понимаю вера в меня, он будет бессмертен, чтобы вы понимали, он будет мой бессмертный не знаю, пусть будешь, блядь, ты будешь бессмертным. Так, 46, я что-то отвлекся немножко. 47 лет. Пора. Пора умирать. Блин, тут некоторые в 40 лет уже с палочками ходят. Я не понимаю этого, если честно. Может быть, тут от скина что-то зависит? Если так подрассуждать, да? Мне кажется, это от скина еще зависит. Но не от того же, что они делали... В этот период времени. Сейчас до сотки понизится. Все, все просто. Исход уровень оружия, получаем в начале каждого хода увеличивается. Силы правильно. Все. Это максимальная прокачка. А, нет, можно еще что-то прокачать? Кстати, скоро вот это вот уже производить можно будет только для веры. Да ни хрена, они дают нормально. А потом такие куски просто на... прилетали Надо будет еще пулу потом сбагать Но когда это будет в следующий раз, хрен знает Так, вера моя повысилась Это, конечно, хорошо Но Смотрите, что надо сделать Во-первых а, Во-первых О, у него квест к нам Давайте послушаем Мы очень устали, хотим отдохнуть, пожалуйста Дайте нам выходной Согласиться Праздничный день Это не проблема, сейчас новый день наступит Сейчас я промолюсь за новый день и дам им выходной не проблема. Я почему ночь хочу проскипать? Потому что их надо будет покормить. У нас еще целых есть. Ну, пару минут есть у нас, в принципе. Так, все, отлично. День 40. Смотрите, что мы делаем. Берем так. Потом вот так. Потом делаем проповедь. Они такие, о, довольны. Все, блядь, так долго. Ее я чисто делаю для веры. Не для прокачки уже, видите, он там просто вера повышается Ритуал И праздничный день Не проблема, пацаны Там кто-то болел, кстати Как раз одно посмотрим Бля, ну да ладно, они просто танцевать будут такой в футболочки, футболочке такой классный Мне понравилось Квест выполнен Отлично Минус, блядь Мы тоже сразу соберем Отлично, у них отдых весь день Доволен? Конечно, давай. Благодарю, меня Вера в вас окреплена. Так, теперь смотрите. Тихо. Да что ты там, блядь? Я помешал разговору, прости, пожалуйста. Просто Вера реально как-то нормально так упала. Так, двое хотят спать. Или двое спят. Просто... А, двоим не хватает места для сна, что ли вы имеете в виду? Так, сколько стоит кровать? Блядь, не у мне уже места не хватает. Так, рядом с толчком я не хочу строить, если честно. Поэтому вот сюда. И вот сюда Нормально Так, сейчас я вам помогу чуть построить это дело чтобы сразу прокачать меня. Да, ведь места правда не хватало, или что? Или двое хотят спать, или двое спят Я не понимаю, что происходит Так, ну у них выходной сегодня, пусть кайфуют Блин, у меня осталось 8 камешков Бля, я очень надеюсь, что можно прокачать полностью все Потому что иначе я расстроюсь в этой игре, я хочу посмотреть на все А начинать новую игру, чтобы выбрать другие Тоже, как бы, ну, такое себе удовольствие, да, как бы, давайте Так, тихо, тихо Они там что-то имеют Что-то они там, нихуя, танцуют Так Отлично Просто мне не дают, смотрите, больше частей этих камней Просто не дают Вера дается, но камешки Так, теперь мы идем к хихар. Ладно, мы чуть может быть, пододержимся. Но я вам хочу показать еще следующего босса. А до следующего босса я, может, так дойду. И запишу моменты сюжетки. Деньги тратить не будем. Так, ну держи. Так, что скажешь? Сла, сла, сла. Да, да, да, давай, давай, давай, их сюда. Хорошо, хорошо, этого мало. Принеси еще, и научу тебя промывать мозги твоим последовательно. Что, ты хочешь награду старания? Конечно, конечно, я сюда даю долги. Возьми вот этого. О. Это четвертая частичка, да, у нас? Отлично, я могу новую одежку А Вы нашли четыре осколка священного талисмана. Талисман это реликвия, огромная сила, которая Алая Корона может поглощать для создания новых рун. Открывайте, надевайте руна в храме. Неплохо, еще 10 грибов тебе надо, ну хорошо. Открыть руна в храме, принести Сидзе и еще дурманищие грибы. Ой-ой-ой, случайно на ту кнопку нажал. Так, Бля, мне бесит, что нету слова деревня. Потому что я написал великого джашина. Деревня великого джашина. То есть, надо было просто назвать великий джашин или как? Просто вот, вот это вот мне не очень. Так, корона. А, Наносим урон увеличивается после каждого убийства, но возвращается к сходному значению при получении урона. Получаем урон удваивается. Проклятие наносит удвоенный урон и расход вдвое меньше усердия, но запас здоровья урон урона уменьшается вдвое. Вы получаете больное сердце за каждую выточную карту Таро. Но в случае э, смерти теряете все собранные предметы. Вы получаете полтора голубых сердца вместе каждого каждым Ага. Вы получаете 4 карты Таро перед началом похода, но не можете брать их позже. Блин, если проходить сюжетку, я беру вот это. Если проходить сюжетку, но если мне будет плевать на последователей, их не надо будет там кормить, хуить и так далее и тому подобное то просто ее снимаешь, и уже можно будет прокачиваться дальше. А как ее надеть? Подожди. Я хочу ее надеть. И она, она на мне, да? Блин, такая беленькая. Я теперь прям беленький такой барашечек. Такой классный. Бля, мне нравится, в принципе. Выглядит она классно. Если я не смогу прокачать еще больше, это будет, конечно, прям обидно-обидно. А Я бы хотел еще и новый слот сохранения, наверное, сделать, да? Нет, не могу новый слот спать. Бля, обидно. Так они там не поклоняются, просто кайфуют. Ну, кайфуйте, пацаны, ладно. Сегодня ваш день, кайфуйте. Я вон вам поесть приготовлю сегодня. Как бы фиг с ним. Не едайтесь, отсыпайтесь. Кайфуйте, короче говоря. Так, теперь. А, они все равно строить ничего не будут -то, в принципе. Так. А я могу сразу же третий, допустим, уровень? Ага, это я могу сюда третий уровень. Все, хорошо, они потом сами построят. Потом, когда у них выходной кончится, сами построят. Так, а сколько стоишь? 50 золотых? Не, спасибо. Съешь его. Все просто, съешь его. Так, а кстати, а у меня, знаете, что я не проверил, блядь? Я же молодец, я звук тут, я не проверил. А, я их так получаю. Вы наносите в два раз, в один и 2 больше урона, все роги получают 2 единицы урона. Когда у вас остается, получаете сердечко, получаете от доктора Ага, хорошо. Я не повторю ошибок, Леша. Да? Приходи в мой храм, я подарю тебе ту же смерть, что и всем твоим братьям и сестрам. Отлично. О, навозня. Издайте хуруше, хуруше. -ху -ху -ху -ху -ху. Топор 4,9 урона. Какого уровня? 16-го, блядь. 16 уровень, блядь. Я с чириками ходил, мучился тут, блядь. Просто пары пичек. Так, а это как... А, ну оно классное, но урона маловато. Блять, топор, конечно, это классно. Спасибо за топор в начале игры. Я, конечно, уже урон получил, но мне палку. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, пацаны. Блядь. Просто бессильные, ребятки. вообще ничего против меня сделать не могут. Так, ну карты второй я уже в этом, в, в этом исходе не получил. Блин, у него еще дальность такая большая, типа, в целом. Мне даже заряжаться не успевают. Оп. Просто, ребята просто бедные их прям жалко их прям на бой нереально отправили против меня босс да босс будет посложнее но их прям на бой не отправили Уклоняйся, уклоняйся, нет! Тот, кому ты служишь закон в цепи не случайно. Это чудовище не обретет покоя, пока будет жив хоть один епископ древней веры. Тебе удалось убить моего брата Лешу. Но со мной ты не справишься. А впрочем, даже близко не подберешься. Мы намного старше и сильнее, чем был покойный Леший. Так, а он ничего не сделает моим пацанам, надеюсь. Ага, я понял. Но ну, это как бы пацанов. Ой, ой, ой, ой, я плохо уклонился, не в эту сторону, наверное, Опа, опа. Минус один, минус второй. Блин, они сильнее, но они сами не сражаются. Я богоподобен, да, из-за того, что у меня есть красная корона. Но... Я все делаю сам. То в целом. Я маленький, я не занимаю много пространства Мне проще уклоняться Я не разожрался Я практикуюсь, тренируюсь каждый раз А вы что? Вы столько лет отдыхали А тут это... Здравствуй, Кроха, я тебя знаю Ты дружишь с Крысалом Я узнал тебя по короне Крысал мне все о тебе рассказал Я как раз направляюсь к нему Чтобы сыграть партию в Кости Хе-хе-хе-хе Пришло время собирать долги и отдавать долги. А, надо будет прийти, да, поиграть? Одинокая хижина. Хорошо, намек ясен. Грибы, на самом деле, проще выращивать. Я просто ступил немножко поступил немного неправильно. Ну да ладно. Так, кусочки золота. О, там это, медальон долгожителя. Вот эта вот штука полезная, блядь. Медальон долгожителя у меня уже вон трей будет бессмертным. Опа, это купить? Нет. Красота есть истина, истина красота, и это все. Так, выбрать чертеж, выбрать облик последовательный, не, чертеж. Красивая клумба, на которой растут камели. Бля, клуб, клумбочка с камелиями классная. Я просто собираю, в принципе, для, не просто галочки, да, а потом я буду украшать свою деревушку. Я же могу все сломать, по-моему, и начать заново строить, в случае чего. Классная локация, мне нравится. Блядь, охуенно. И сажаться неплохо. О, полсердечка, мне не надо А ну мы запомним, что здесь есть полсердечка Запомнили? Если что, вы мне обязательно расскажете Так, поехали Сначала я вытушу вот этих летающих, потому что меня больше всего 10 Тихо, тихо, тихо Вот сейчас взорвется Да. Ну ладно, тут осталось в принципе О, вот это мне тоже бежит У нас там полсердечка есть, помните, да, пацаны? Ребята, пацаны, почему пацаны? Не знаю, какая-то дурацкая привычка Знаете, я думаю, она многих преследует. Не только меня, я больше чем уверен Где моя половинка сердечка, блядь, я иду за тобой Опа, блядь, смотри, смотри, смотри, собирается, чтобы все молились Чтобы его подданные, которые встали против меня, решили молиться И что это Все, блядь Блять, да ладно. Я с этого реально урон получил. Да ну надо. О, плетеный фонарик. Классная вещь. Плетенный фонарь. Единственное -то, что для последователей места мало. И типа такая маленькая эта самая зона. Можно было бы ее расширить, было бы круто. Я хочу всю локацию зачищать, я просто как -то, как то Так, стоп. А я это сам, давай прыгнем. Я не хочу на тебя напороться просто тупо, вот как у меня получилось вот тут недавно. А что за крестообразные? А, ага, окей. Так, а как там вот так? По всей локации? Вот это вот, вот, ты, вот, вот. А, здесь все кончилось. Хорошо. Мне просто кости последователей, в принципе, тоже нужны. 314? Нормально кости, кстати. Упа-упа, <laughs> грибы. Мое, блядь. Дали грибок? Не дали. Жаденый. Тут грибок нет. Пойдем дальше. Я там уже, босс. Прыгаешь? Нет? Тогда я ударяю. Грибов хоть и стало больше, но не за все дают. Да-да-да, 40 минут прошло, у нас еще есть минут 10, получается. Да, где-то так, да, пусть мы. Будем. Так, что лучше, прокачать топор урон на 5? Или скорость атаки? Блять, урон 5, урон 5. А, жизненную силу врага берем. Опа. А это что, оружие, которое пополам в шкал откровения? А, ну все. У -у, 17 уровень пушка. Блять, если она будет поклониться... Чисто ради вас, я показал бы А, нет, все нормально, здесь ритуал проводят Нихренайся, великий хикат, прими нашу жертву Пошли нам богатый урожай, избавь нас от голода Ебать, пацаны вы... Зря это все затеяли Я, кстати, подхилился, прикиньте Так, у тебя мы выкашиваем сразу. А ты давай там это самое летимое. Молодец. Так. Минус один. Отлично. Минус еще два. Но здесь, видите, выживший только один. Обидно, если честно. Ну ладно. Было бы неплохо, если бы получали больше. Все, все, все, забираю. А с ним даже разговаривать не надо. Мы его спасли, он теперь наш. Отлично. Последователь ожидает обучения. Так, траву я собираю 173, блядь, но она уходит, конечно, очень быстро. Трава в целом. Поэтому пока здесь можно много травы насобирать, мы это сделаем. Так, кости врагов нужны, блядь. Кости врагов очень нужны. Тут раз не упал, поэтому кости тоже не разломались. Все, отлично. Не доберусь, он сказал до него. Наивный пиздец, блядь. Блядь, и батин собирает, ее... Зачем? Зачем ты собираешь трупов-то? Похоронил бы просто, вот как я У меня же там кладбище есть, отдельный уголок для кладбища Так Ага Ага Сейчас мечтали, давай Ой-ой-ой, ну ладно, полсердечка синий, тебе страшно, не жалко Так Ааа, Нет У меня скорость 0.5 Да ладно Зато урон пить так цель. А скорость один нет смысла Вот если бы было бы 2.5 и, уро... и скорость 2 Тогда есть смысл Это как бы окупает свой вариант Блин, при выпускании взрывает снаряд Блять, нет, мне вот эта штука нравится Она реально наверное, как бы нормальный урон наносит Так, все, ладно, пойдем Вот этих маленьких пацанов с первого раза выносит. Неплохо мне все косточки сломали сразу. Блин, сколько здесь трупа. Кости собираю, потому что кости у меня и 300, Но я не знаю, какие еще потом меня ритуалы будут ждать. Так, смотри, вот так вот делаешь. Оп. Ах, я думал, я хотя бы вам Да, да, ты знаешь. Ладно, я просто полсердечко установил Ну, в принципе, вампиризм очень классная тема Как я понимаю, за место теперь комнаты с картами Я получаю комнату с противниками, блядь. Тихо, тихо, тихо, сердечко меня отнял Что-то грибы перестали давать Ну ладно О, какой-то что-то за жертвенник Таджор умирает от старости Блять, а что так рано -то? Ну ладно мы его скоро сейчас, мы его можем похоронить, но, не знаю, посмотрим Нарубить дров, ну давай, ладно Бля, боюсь, что-то плохое случится Черное сердце получил, хорошо Так, ну пока вроде ничего страшного Ну ладно, пусть будет черное сердце, хорошо Отлично, от самого страшного сразу избавился Потому что фиг знает, что он еще сделает Урон, конечно, да, недолго блядь. Тут, блядь, прям уж не поспоришь Так, кости, кости Отлично О, отлично, ворота открываются отлично Что за пентаграмма перевернутая Пойдем, пойдем лупить его. О, oh, идиот. Наконец-то я предвкушала нашу встречу. No, no, no. Хоть весь еще время помолиться, жалкое создание. Из этого храма ты уже не выйдешь. Все-таки, наш последователь. Надо попить. Пока он там веру собирает. Вот видите, он становится именно сильным только во время того, пока в него верят. Ух ты, ебать, хипка твою Огромная лягушку. И она же их сразу же убила. Ты неправильно используешь веру, мой дорогой. Ух ты, бля. Ай-яй, сзади, сзади в плюсу напали, блядь. Ой, хорошо. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. А, ну пока не страшно. Сейчас будет язык. Я так и думаю. Да уклонись. Так, так. Что-то меня это просто напрягает, что происходит. Ну пока... Бля, да что такое? Я плохо уклоняюсь. А чё черное сердце делать? Ему урон наносит, да? О, да, вправду. Я уже их прохукал. Всё. Так, сейчас появится, да, дядьки большой, нет? Я что, должен всех выкосить, Я просто не пойму. Или чё происходит? Или я должен только больших выкашивать, в тихо, тихо. Там кому-то крит, крит нанесся. А, да, и вправду. Ты охренел На самом деле, я так могу эти накапливать э, кости. О, смотри, просто стою, они меня да, там, меня все лопаются, блядь. Отлично, мое сердечко. Сердце еретика. Еще одна цепь сломалась. Блин, ну у них же, кстати, видите, что в вашем последовательном открыт еще один облик. Облик последний. Херня, если честно. Но прикольно, пусть будет для галочки как минимум. для того, что Хикат уже не восстанет. Отлично. Это а, принять 10 грибов, 4 золота. Хорошо. Так, кости смерти нужны и нам. Еретики побеждены. Блин, такая плодотворная серия, если честно. Во, во, во, вот этот вот, вот этот вот, вот это вот ожерелье позволяет им жить намного дальше. <клес> Я с нетерпением ждал, как убьешь, хикат. Судьба всегда была неблагосклонна к тем, чьи глаза застыла высокомерие. Твоя беспощадная борьба с древней верой согревает мое мертвое сердце. А, все типа... Пастырь творит дороги в лесную чаще, реки в пустыне и свет во тьме. Блин, вы у меня аж попали. Вы будете довольны, да, что я победил Эритика? Отлично. Вера в меня сейчас вырастет. Надо, кстати, а младшему подарить вот этот вот какой. -то. Да куда, куда, куда? Подожди, бля. Треймладшестой так поговорить дать подарок ожерелье череп отлично подожди отлично. теперь все теперь я доволен так а у меня еще а ну, как на естественно Кам каменолог каменолог чего-то я называл это слово до этого неправильно теперь все правильно Каминолуги Так, собираем. Да какие улучшения? Ой, надолго, кстати. Как дела? Думаю да, тоже вот неплохо, в принципе. Так. Жалко тебя, жалко. Пустить на мясо? Бля, никто не видит, хочу попробовать. Неплохо, плюс кости, плюс кости, там все такое. Так, меня, кстати, день уже не было с копейками. Надо помолиться, блядь, пацаны. Так, что-то я то показать, да? Что-то хотел. Сто что-то хотел, просто не могу вспомнить, что. О, вы можете получить оружие, которое наносит гораздо больше урон, чем обычно, но попадается редко. Оно будет появляться, что там на просторе. Да это уже полная уже прокачка, скоро фуловская. Просто вот это удобно для веры использовать, вот это место, скажем так, в целом. Так, все, вера возросла, потом корона. Корона чуть-чуть попозже, после того, как я вот тебя обучаю. Я хочу, короче, это, присоединиться к тем, кто чтит культ ягненка. Так как это не босс, мы вот, по, вот так вот сделаем. Блять, он хреновый, если честно, у него все минус, все, все, все потери, все потери. Блядь. Вот и поэтому и лисица, блядь, все пиздит, все потери, все потери, блядь. Ты будешь молиться, блять. Потому что у меня он сейчас нет, ничего нет, в принципе. Денег тоже нет, блядь. Сколько у меня денег? А, кстати, вот это вот надо поставить. Вот это вот надо. Деньги нужны. Все кончилось. Вот так. Подожди, подожди, подожди. А, сколько у меня? 359. Ну давай, ладно, камешек тогда. 30 камней, Когда успел накопить? Хуй, знает, Просто. А вот тут вот, видите, первый есть. Так, давайте дадим себе еще одну веру теперь. Берем тебе таинство. Корона. Так, подождите, кстати, погибнув в походе, вы можете один раз пожертвовать своим последователям, чтобы возразиться. Вы получаете больное сердце в начале каждого похода. Вы можете съесть один раз и получить... О, кстати, полезная штука. А я что делал? А, вернуться в любой момент. Это, кстати, полезная штука очень. Давайте вот так вот поесть и получить синее сердечко. Мне в принципе нравится. Реально полезная штука. Так, отлично. Теперь не важно, что мне есть, Это самое главное. О, могу уже сделать Прикиньте, что у нас с ритуалом. Ага, есть вознесение. Можно, кстати, сразу воскресить и сразу же вознести. Но я его на мясо пустил, поэтому не страшно. Так, кого будем возносить? 48 лет 48, не пи... 76! Блядь, я когда каждый раз вижу эту цифру, я прям удивляюсь Да не, ладно, пока, пока рано видите, поехали Стоп, у нас день, что ли, обновился? Блядь? Неожиданно Ну ладно, почему бы и нет Так, отлично Теперь корона А, Закон и порядок, имущество Пропитание Пища хищников или пища жертвы Каннибализм, доступ к способности Все последователи получают особенность каннибализм Вера увеличится на 5 единиц Поедание пищи из мяса последователя Вегетарианство, все последователи получают особенность вегетарианства Вера не уменьшается при поедании травяных салатов Блять, вот это вот классная хуйня Но они могут умереть от еды от А вот вегетарианство классно Вегетарианство Классно, просто хорошо, что вера не будет падать Я их не буду тра кормить травой Постоянно, типа, дохера Поэтому не страшно Так, ну заповеди, пофиг Блять, если мне не дадут открыть этой раскройся Ну, прям, типа, реально Я не понимаю, что за знак, вот этот Подожди, поселение Последовали слишком много работы Устал смучать двух из 14 выживших Да у вас только что в выходной Весь день был, блять Алё, блять Типа, камон, реально был выходной, значит, вы чилили, отдыхали. тут вы переутомились, блядь. Вас надо именно днем отправить спать, что ли? Это возмутительно, а Трей опять в двойную игру. Мне кажется, пора разобраться с ним навсегда. Убить последователя по имени Трей. Отказаться. А Трей я никогда не убью. Никогда я его не убью. Я, блядь, сказал, что он будет жить вечно. А тут резко надо его убить, блядь. Их приятно я сейчас... Тебя в тюрьму закинули за такие, за такие вещи. Давай уровень даешь, и мы прекрасно заключаем. Отлично. Так, лечебница, второй уровень. Нет, огонь. Блин, огонь. О, исповедальная, Громкоговоритель, рупор, возначающий вашу речь по всему поселению в радиусе действия громкоговоритель, посреди работы, молится 25... на 20%. О, на 20% быстрее. Отлично. Я даже знаю, куда надо гром... громко говорить или поставить. Знаете, куда? Сейчас вам покажу. Вам понравится. Где он тут? Лайки. Классно, да, я придумал? Да? Так, один вот сюда поставлю. Один вот сюда. Так. вот. А, его даже повернуть можно. Так, а как они работают в принципе? Ну, давай еще один, блядь. Так, вот тут вот два громкоговорителя будет уже стоять. Потом где еще? Вот так, наверное, один поставим, да. И один. Прямо вот здесь, наверное, местечка нету, да, никакого? Один вот сюда. Отлично. Спать им не надо, в принципе. Да все, стройте. Так, а что еще мы можем поставить? А, Могил с надгробием. Туалет, тюрьма... Ферма 2. Тотем урожая. Примерность в качестве созревания всех частей земли в радиусе действия. Так. Ферма 2. Это понятно. Ферма. В принципе, все. Пусть работают побыстрее. Это мы заберем. Это мы заберем. Так, поехали. 20 грибов. Пусть растут грибы. Так, надо на самом деле надо, что еще сделать. М -м, пугало. Где пугало? Вижу. А. Блять. Вот сюда поставить пугало. И вот сюда поставить пугало. Все, отлично. А -а, сколько у нас времени прошло? Время, время, время, время. Час. Блять, я, я время летел. Ебать, время пролетел. Час уже. Охренеть. Так, минус еще одна цепь. Отлично. Так, следующая зона. 9 последователей всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 15 У меня 14 последователей, да, получается? Отлично Сколько стоишь? 50? Жалко Ну, в принципе, так можно последователей купить Как бы их будет много, и всех будет не жалко Они все будут умирать, и всех можно будет ночью Пускать на мясо а вот эти вот ожерелья бессмертия, я их буду тебе так называть Полезная штука А что, кстати, заняли место? А, свободно Свободно и свободно Три св... Ух ты, как хорошо Свободно, свободно Ух ты, сколько у меня свободных мест Можно будет, оказывается, кого-то купить даже Это хорошо Так, голод Теперь надо ребятам дать поесть а Где там травяная эта штука? Вегетарианство? просто нету никаких негативных этих самых. Просто не-не-не, на самом деле на самом деле траву тратить, но это если будет прям совсем все плохо. Последователи мгновенно испражняются. Последователи отдают ценные материалы, если это 25%. Я столько мяса накатил, что конечно же их надо покормить, этих пацанов. Ой. Вот с вот эти надо готовить поаккуратнее. Я, конечно, один профукал, но ничего страшного. Отлично, один мы уберем. И теперь я могу один съесть, да? Отлично. Так, и еще один сейчас мы приготовим. Два даже получается. Вот, готовить. Отлично. Что-то не как-то аппетиции плохо повысили, если честно. Сейчас доедят, я посмотрю Ага, хорошо А, ну да, все, аппетит полностью повышен Блин, надо Атрея поставить, кстати У нас самый старый, самый мощный Мясо, деньги 85% того, что будет задание выполнено Хорошо Блин, Атрея, дай сначала тебя, наверное, благословить а трейчик, где ты? Куда ты заныкал? Вот он. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Опа. Так. так. Сначала вот так. Уровень поднял. А может быть, когда у них максимальный уровень, они не перестают эти камешки, давай. Ну да ладно. Так, а трей. 80 процентов, Что он вернется Да ладно, мы его воскресим, если что а -а -а. Так, Не страшно, иди Так, отлично М -м А, возвести постройку Хотел еще показать вам Так, украшения нет О, знаете То есть этот, этот Мы уже этого поставили, вот, только одну можно построить И вот эту тоже можно только одну построить Поэтому У меня тут есть и целый зал для этих построек отлично то есть все просто Давайте ее построим поглядим на нее и вообще красота можно заканчивать комедит помогать типа блядь мой последователь ой, мой господин работает Ах, так. у всех вера поднялась кстати вы помогли последователю так это он не поможет блядь, смотрите, как красиво смотрится реально классно мне нравится ну ладно, дорогие друзья, на этом будем заканчивать. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. По-моему, еще можно это самое, да? Нет. Ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки. Пока-пока. До новых встреч.